Приветствую всех зрителей по ту сторону экрана. Это новый выпуск «Универа С вами Кристина Зеединова и мы начинаем. Подражание тарифов на проезд в общественном транспорте. Как отреагировали студенты? Ученые КФУ провели исследование на тему лечения рака с помощью рекомбинантных вирусов. Растение, высаженное на Луне, дало росток, но погибло из-за перепада температур. Новости о по подорожании тарифов на проезд в Казанском общественном транспорте сильно сколыхнула студенческую среду КФУ. Новые тарифы войдут в обиход только с 1 февраля текущего года, но студенты города уже озаботились этим вопросом. Самые инициативные из них опубликовали 15 января петицию с просьбой ввести в республике специальный льготный проездной учащихся вузов. Какой оборот примет этот вопрос и как к ситуации относятся студенты Казанского и федерального? Наш следующий сюжет.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 Эта киношная мудрость натолкнула ученых КФУ на мысль приручить идеальных убийц микромира вирусы и заставить их охотиться на раковые клетки. Подробнее об исследовании в нашем следующем сюжете. В мире интенсивно идет разработка лекарств о тонком заболевании на основе вирусов. Обзор исследований ученых КФУ из Open Lab, генной генные клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии на эту тему был опубликован в журнале Biomedicine. Эволюционные вирусы очень хорошо приспособлены для того, чтобы а, проникать в клетки организма. Ну, они, в общем-то, являются своего рода внутриклетическими а, паразитами. И Ученые давно уже заметили, что некоторые вирусы могут поражать и опухолевые клетки. Рекомбинатные вирусы представляют собой ценный инструмент для разработки противоопухолевых терапевтических вакцин. Мы используем их возможность проникать эффективно в клетки для того, чтобы они вместе со своим геномом внутрь клетки протаскивали, доставляли и различные терапевтические гены, которые как раз и будут оказывать противоопухолевой эффект. Уже два года ученые КФУ пытаются научить рекомбинантные вирусы охотиться а за злокачественными клетками. Разработки это Казанского федерального университета, но мы также взаимодействуем с нашими коллегами из США и Великобритании, но основная идея и основная реализация проекта осуществляется в стенах Казанского университета. Лечение онкологии путем вирусов происходит из-за активизации иммунной системы человека. После того, как вирус заражает клетку опухоли, он начинает размножаться внутри этой клетки. Пораженная раковая клетка высвобождает вещества, называемые антигенами опухоли, которые позволяют клеткам иммунной системы распознать опухоль и также броситься на ее уничтожение. Мы своего рода маркируем, окрашиваем опухолевые клетки, так чтобы иммунная система организма лучше их распознавала, возникал правильный иммунный ответ против опухоли, и уже собственная иммунная система организма очищала организм от опухолевых клеток. Стоит отметить, что исследования проводятся при финансовой поддержке проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов, в число которых входит Казанский федеральный университет и гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Диана Шилова, Универньюз. Китай уже совершил уникальное исследование, посадив космический аппарат на темной стороне Луны. Далее следовала посадка растения на Луне. Для чего это нужно и каковы результат эксперимента, мы расскажем в следующем сюжете. На обратной стороне Луны приземлился китайский зонд Чан-Э-4. Это первая посадка на этой территории в истории. На космическом аппарате находятся растения и другие живые организмы. Они были взяты для создания замкнутой экологической системы. Одно из растений, хлопок, дало росток. Прожило 9 дней, но завяло из-за перепада температур. Опустившееся до минус 150 градусов температуры убило растение. Здесь речь идет исключительно о поддержании необходимой температуры, потому что, судя по всему, является единственной большой проблемой для растений. Мы знаем, что гравитация и космическая радиация на том уровне, который находится там, в КС или НЛУ, в принципе, не является преградой для роста и развития растений. В данном эксперименте работа с живыми организмами проходит без участия человека. Большинство таких опытов проходит при непосредственной работе космонавтов. Как только у нее появится, не знаю, там база китайцев, которая способна поддерживать жизнь человека, растение вполне способно будет там. жить. Такой проект является подтверждением того, что Китай планирует стать одной из ведущих стран в космическом направлении. Это был некоторый репутационный шаг который продемонстрировал всему миру, что Китай способен создавать автономные такие вот системы маленьких жизнеобеспечения, и э, первый прецедент того, что растения в принципе способны прорасти на э, поверхности другого планетного тела. Выращивание растений на другой планете позволяет воссоздать не просто экосистему для их роста, но и упростить создание космической базы. Прогресс в жизнедеятельности наметился в семенах рапса и картофеля. Эти растения могут стать пищей для космонавтов. Следующие миссии должны состояться в ближайшем десятилетии, в том числе возвращаемые миссии. Я думаю, что в рамках них нет никаких больших непреодолимых преград для китайских ученых, чтобы получить обратно проросшие биоматериал, зафиксированный так, чтобы там можно было проводить исследования. Возвращенные растения, давшие ростки, могут дать новую информацию, которая поможет подготовке к выживанию живых организмов на других планетах и спутниках. Подобные эксперименты ведутся и на Международной космической станции. Какое-то время назад на, и сейчас тоже на МКС регулярно эксперименты с растениями. И в зависимости от поставленной задачи, там растения растут какое-то время, дают потом, что там производят следующее поколение. Материал фиксируется, исследующая генетика реагирует Артем Тупичкин, Универньюз. Это были все самые свежие новости, а всем студентам команда Универньюз желает удачной сессии. До скорых встреч!